подписчикам и гостям я Джетли и сегодня мы тестируем петличку и и знаете заодно что мы делаем мы заодно ответим на 20 вопросиков с АСКФМ я решила что я буду отвечать на 20 вопросов с АСКФМ <laughs> вот именно в формате видео потому что ну на больше как бы времени нет, да и у вас, я думаю, тоже нет времени по полчаса слушать просто пустую болтовню какого-то энного человека, который отвечает на вопросы САСК. Ну так, немножко послушать, наверное, интересно. Uh, давайте же начнем. Если у вас, кстати, есть идея какая-нибудь насчет петлички, то есть если вы знаете петличку, которая дает лучший звук, чем СВЕН, вот такая вот то я буду бескрайне рада просто вот услышать это и если есть ну, возможность протестировать сейчас я ее прикреплю куда-нибудь вот ну и давайте, пожалуй, начнем что тебя забавляет? меня забавляют кошки в основном кошки, да Потому что они бывают такие... Ну, вы знаете, какие они бывают. Так, почему под, почему под вечер становится грустно? Потому что у нас под вечер э, серотонин заканчивает вырабатываться, я так думаю, да? Вот, и нужно какое-то моральное такое потрясение, хорошее в хорошем смысле, что-то такое вот сделать, чтобы стало не грустно. Ну, мне тоже, на самом деле, под вечер грустно, я это тушу просто лекарствами. Поэтому... Кстати, если вы знаете, где можно купить такие уши, это то бишь, аниме-сходки, а, аниме какие-нибудь аниме-а... То бишь, это какие-нибудь аниме-сходки, аниме-матриксы, обязательно мне напишите вконтакте, заявку в друзья и к этому сообщение. Вот, потому что мне надо их уже обновлять, потому что им лет 10, если, конечно, не больше. Так, какого года рождения? Я говорю, что... <ф> Ладно, я скажу вам, какого я года рождения, только когда наберу на канале миллион подписчиков, окей? Okay? Окей. Okay. <ф> вот. А у тебя был такой человек или есть сейчас? Я не понимаю этого вопроса, поэтому я его пропущу. Как дожить до 120 лет? Это все уготовано нам нашими внутренними силами, нашим стремлением жить, и туры, и поры. Короче, ребят, это очень сложный вопрос, и он... Не для человека такого уровня, как я. Ну, то есть, например, я бы не стала жить до, 100, 50, до 120, до 150 лет, потому что для меня это было бы скучно, организм уже износился, ну, и смысла в этом не вижу. Какую фразу ты слышишь чаще всего? Какую фразу? Ну, как дела? Можно считать за фразу, да. Твоя любимая актриса? Вот знаете, вот... По моему, 1970 года или ты, блин, не помню, короче, она играла женщину кошку, у которой был такой лифак, короче, штанишки и кнут, и вот она была похожа очень на какую-то девушку с адамаза вечеринки. Вот, вот, эта актриса мне нравится, но я, к сожалению, не могу запомнить по имени, по фио самих актеров. Я не знаю, почему, я, наверное, просто не хочу их запоминать. Так, давай песню, которая последняя из... Так, это я отвечу э, непосредственно на Аске. Как ты отдыхаешь в конце дня? Я просто ложусь на кровать, включаю какой-нибудь фильмец, лежу, смотрю, и все, и все хорошо. Так, сколько это у нас уже вопросов? Раз, два... Три, четыре... Шесть... Какая твоя любимая музыка? Моя любимая музыка это либо готика, либо метал, либо техноготика. готика Короче, ну, на самом деле я меломан. Вот, так что, если вы хотите скинуть мне какую-то музыку, пожалуйста, скидывайте. Я буду этому только рада. Так, тут э, с вопросами типа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я на них очень редко отвечаю, что на камеру, что в телефоне, потому что, ну, блин, как-то, блин, хочешь задать вопрос, задай один вопрос, пришли, я на него отвечу, а вот это вот читать, я еще путаюсь, где там что, и, в общем, я глуп, глупая, поэтому присылайте мне по, <laughs> по одному вопросу. Так, доброта, искренность, забота, понимание, доверие, чувство юморов. Так, опять в ком сочетаются, напиши имя. Самые важные качества для тебя какие? Ну, конечно, честность, доброта, открытость вот, и шанс поселить в своем сердце такую большую любовь, которую ну, редко кто может поселить не знаю короче, увлеченность, увлеченность, хорошо так, назовите человек, которых можно считать кумирами, я никого считаю, не считаю кумирами, потому что Типа, я знаю заповеди Господни, сотвори себе кумира, <смех> свой кумир, я, а, каждый человек, это я, я в себе, все, бля, ладно, короче, неважно. <смех> так, любимая, чем будешь заниматься завтра? Проснусь для начала, а потом уже подумаем. Любимая сказка, ну, конечно же, «Снежная королева», и вообще есть еще любимая сказка, это «Хозяйка медной горы». Вот она тоже а, просто обожаю. Если вы ее никогда не слышали, пожалуйста, загуглите, послушайте, почитайте. Это волшебно, волшебно просто. Вот я рекомендую. Какой твой любимый перекус? Корица, конечно же. У меня кроме корицы в перекусе ничего и нет. Так, есть что-то, что хотелось бы изменить тебе в прошлом, если да, то что? Я бы хотела поблагодарить мужчину, который мне протянул руку, когда я шмяхнулась около церкви. Но я такая, не надо. И он пошел дальше. Вот его надо было поблагодарить, а я что-то тупанула, потому что... Ну вот, потому что тупанула. Так, ладно. Давайте... Пока все это оставим, потому что, ну, думаю, вопросов на 10 набралось. Остальные я, ну, на которые отвечу, я отвечу или ответила, поудаляю. С РАСКФМ. Вот, и, в принципе, на остальные отвечу просто там, в телефоне. Если вам что-то интересное, вы хотите задать анонимный вопрос, опять же, задавайте вас к ФМ, потому что я иду сверху, но уже не снизу. Вот. И, ну, в принципе, вы можете написать, хотите ли вы, чтобы я ответила на этот вопрос в видео, или хотите ли вы, чтобы я просто ответила на этот вопрос письменно. А, так, всем спасибо за просмотр, скажите, пожалуйста, какой звук у этой петлички, я надеюсь, что у нее хороший звук, и типа я не дышу в нее, как в микрофон, вот, и, в общем-то, всем удачи, и всем пока.